Всем привет, и я снова играю в куки-кликер. Да уж. Ой, на чем мы остановились? У нас же было 10 бабушек. А, -а, а тут же сохраняется раз в минуту, ну я понял, да. Давайте купим всё-таки 10-ю. Только тут всё-таки ерунда была. Вот, и давайте сейчас накопим на вторую ферму. Вторая ферма нам не помешает. <связано> Извините. <связано> так. Значит, <связано> тут триллион. Печенье за несколько часов. Короче, не знаю. Нужно, по-моему, накопить триллион печенья за час. Но это сложно, как я понял. Так, давайте третью ферму купим. Сейчас на фермах разрастемся. Ой, у нас же есть очивки. Давайте проверим. Так, ну, 100 миллионов печеньек. Это я в другой игре копил. Надо два очивки сбросить. 100 тысяч печенье в секунду было. Ну и тут 100 тысяч за клики. 50 курсоров, 50 бабушек. Ого, тут еще 100 зданий. Тут еще, короче, много этих будет. Раз, два, три, четыре. Да, там, там вообще прокачались, так прокачались. Поэтому мы будем очень долго проходить эту игру. Но все же я чувствую, что пройдем. У меня это просто в сердце просто вот чувствуется. Полит сердце. Что Видите, шахта открылась. Там появилось что-то за миллион четыреста тысяч. по-моему фабрика. А, нет, вот эта фабрика. Ну, это какой-то музей какой-нибудь. Что у нас шахта делает? Добывает печеньки в шоколадных шахтах или что? Так. Быстро кликать. Быстро. Не теряет ни секунды. Так, вот это что у нас? Ого, вот, 50 тысяч. 9 миллиардов. Ничего себе. Вы от меня требуете 9 миллиардов. Да где же такие деньги накоплю? Это же... Давайте за 5 тысяч прокачаем бабку. Бабка у нас будет самая крутая. Подождите, извините. Так, вот. Ферма нам дает 8 печеньек в секунду, бабка 2. Скоро будет бабка, знаете, сколько? 4 печеньки в секунду давай. Бабка 4 печеньки в секунду дает. Сейчас накопим на 10 бабок, представляете? 8 тысяч всего. И у нас будет 128 печеньек в секунду. 128. Ну, ничего себе. Это ж быстро накопим, по идее, да? Ой, копись, копись, копись, копись, копись. Ой, главное это слишком часто не говорить слово копись. Сейчас мышку заезд. 10 курсоров нам ничего не дадут. Всего 4 в секунду. А вот это 40 в секунду будет. Ой. Ай, ладно, достаточно. 120 ровно в секунду. Так. Крутых бабок купили. И теперь смотрите, как мы быстро копим тысячу. Уже накопили тысячу. Давайте посмотрим, сколько, сколько часов. Один час. Но я не заходил все таки Старался... Без вас не играть. Думаю, в следующий раз буду без вас тоже играть. Если хотите. Нет. Точнее, если не хотите, то не буду так делать. За 10 тысяч, ну это слишком для меня много. Ай, так, ладно, кликаем, кликаем. Скучно как-то, да? Подождите, Сейчас тогда она накликается. И я вернусь. Мне надо отойти. Мы едем, едем дальше. Ой, что-то пока я отсутствовал. Дофига накопилось. Ладно, посмотрим, чем мы можем за это, блин, прокачать. Да, прокачать, короче. Блин, как посмотреть цевер. Э, вы что наглые, что ли? Вы что там оборзли все? Сидите в своих фабриках. Так. Ништяк, вообще ништяк. Вообще все куплю. Вообще дв... Да, двести в секунду. Ну это для меня знаете немало, немало. Да, это очень даже немало. ла, ла, ла, ла, покликай. Еще одну фирму, еще бабушки и и курсоры, любимые курсоры. А чем они любимые вообще? Они некрасивые просто пять пальцев. Указательно мне показывать. Хорошо еще не средним, да? Такс. Ну, покликаем еще тут 30 курсоров уже. 30 курсоров, 20 бабушек, 10. Бабушка, однако, все равно дороже курсора раньше такое а в десятках она гораздо дороже как степени. Да? ну только 10 это в квадрат примерно взводится а стоит вообще четвертая степень это так наверное там же отдельный процент с каждой покупкой 15 процентов а здесь сразу все покупки они не, умнож... не умножаются на 10 а... Сразу со всеми процентами начисляются. Кошка, 9 миллиардов печень. Я думаю, даже если я ради интереса буду копить, копить, копить, ничего не покупать. 9 миллиардов на каплю, мне останет не 278, а где-то 300. Знаете, как обидно будет? Да ужасно, как обидно будет. Так что они там особой прокачки не дают. Надо все постепенно прокачивать. Это мой совет отвечаю так тут также можно продавать если 100 штук да. то тут 31 курсор можно все продать я этого делать не буду потому что это бесполезно да зачем мне это ваши печеньки сейчас имеют что-то веб-сайт отдельный круто да 10 тысяч это такая распространенность да попробуйте, найдите фабрику, которая изготавливает 290 печеньек в секунду. Вот эта фабрика, она, наверное, где-то столько же, ну, 300 печенье где-то изготавливает. Представляете, секунду. Ух ты! Вот это я удачно прокачал. 378. 55 тысяч долго ждать. Ничего себе. <связывая> <связывая> так, ладно, у нас уже вон как они стретит просмотры чьи-то, но не мои. <связывая> да. Я на прошлом видео набралось несколько просмотров. Давайте смотрите и прошлое видео, и это я не против. Я даже очень за. Просто, ну, очень за. очень-очень ну, за, за, за. А за, за. Да, вы думаете, я просто так играю в эту версию, да? Нет, я поставил себе цель, значит, я попробую пройти. Пройти, да-да-да, вот так пройти. Ладно, я, пожалуй, закончу. Ну, за эту серию мы купили две шахты, мы молодцы. кучи какие молодцы. Так что я закончу. Чао-какао. Видите, у нас тогда было по тысяче только. Сейчас уже десятки тысяч, да?